Западные политики в очередной раз готовы делить Россию на части. И это не какие-то шутки, это э, наша современность, наша реальность, э, поскольку э, поскольку это Теперь одна из главных тем, которые обсуждают на самом высоком уровне и в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах Америки. Эту тему сегодня будем обсуждать с гостем нашей студии. Наталья Демешко, кандидат политических наук. Приветствую тебя, Наташа. Привет, Сереж. Кафедра политической науки Севастопольского госуниверситета, аспиратом которой я имею честь являться. Счастье. Итак, Наташ, в Брюсселе 31 января. Этого года состоится форум свободных народов, подумайте, да, свободных народов пост-России. Вообще фантастика. Что это за форум? Стоит сразу отметить, что этот форум создавался в мае 2022 года, прошел первый форум свободных народов России. Вот в сентябре 2022 года название трансформировалось форум свободных народов пост-России. В мае 2022 года для Запада Россия еще была Россией да. цельной. Как бы да, В географическом смысле, в политическом, возможно, смысле. Теперь это уже они как цельное пространство Россию, стоит полагать, не рассматривают. Все верно. Но вот на этих форумах, по сути, это такая площадка международная, на которой собираются представители научно-экспертного сообщества, активисты, оппозиционеры, эмигранты, которые позиционируют себя как представители народов России, которые, в общем-то, борются за права колонизированных, порабощенных наций, которые в настоящий момент проживают в рамках Российской Федерации. Этот форум постоянно проводит встречи, это будет пятый уже форум, то есть они встречаются достаточно постоянно и систематически обсуждают вопрос деколонизации и деимпериализации России. То есть они ставят знак равенства, отмечая тот факт, что Россия представляет собой империю, которая продолжает порабощать народы. И, в общем-то, происходит это не на современном только этапе развития российской государственности но и в рамках Российской империи происходило, Советского Союза и так далее. То есть прослеживается демонстрация некой такой преемственности. Что любопытно, что встречи происходят на достаточно высоком уровне. Приезжают эксперты, в том числе и зарубежные, из Великобритании, США, Польши, они... прибалтийских да. государств, Украины, конечно же. И, в общем-то, они на достаточно... Высоком, я бы так сказала, экспертном уровне обсуждают вопросы разделения России на более чем 30 государств. Второй форум свободных народов даже принял декларацию деколонизации России. Эта декларация размещена на сайте данной площадки. Угу. И она достаточно любопытна Это как еще документ. В 2022 году. Да, 22 год. Д -д -д Давай мы просто здесь уже несколько очень важных тезисов прозвучало и мне кажется стоит обсудить вот для начала понятия они вводят в оборот в обиход в медиа пространство в некое экспертное пространство дискуссионное и даже наверное научное понятие пост россия что такое пост россия для них, как они его а, объясняют. Пост Россия это Россия, цитата после проигрыша о войне с Украиной. Конкретно речь идет о военном конфликте и его исходе. То есть они а, конструируют а, один из вариантов исхода этого конфликта, и для них он один, судя по всему. Конечно, и при этом отмечается, что многие малые народы, так скажем, озабочены даже так я, я бы сказала, национальные элиты данных народов, которые проживают за рубежом в настоящий момент, они озабочены тем, как же будет складываться развитие событий, каким образом будет обозначено так скажем устройство России после ее проигрыша в войне с Украиной и они понимают, что возможны различного рода межнациональные конфликты и таким образом они обосновывают свои встречи что они собираются для того, чтобы нивелировать все негативные последствия так скажем проигрыша для России и они это заявляют безапелляционно, не рассматривая вообще а, вариант Вестая, под сомнение, даже... да победы России Сам... да. даже само наличие даже саму корректность постановки вопроса таким образом. Все верно. И причем очень любопытный факт, что они очень большое внимание уделяют как раз-таки вооружению Российской Федерации, непосредственно ядерному вооружению. И вот в этой декларации, о я упомянула, четко указано, что ядерное вооружение должно исчезнуть с территории России. Пост России, как они да, обозначают, поскольку это противоречит интересам малых народов России и, и тоже является таким элементом их притеснения. То есть вот этот вопрос тоже несколько раз поднимается в этой декларации. Пост Россия это значит это не Россия, это значит, что России нет. Ну, так я понимаю, потому что это же не другая какая-то Россия, да? Они, они говорят пост России, это то, что будет после России, как бы. Ну, то есть Россия в рамках а, той территории, которая сейчас обладает Российская Федерация, не будет. Они считают, что на территории России должны быть образованы независимые государства. Они называют, да, эти прям... Они там, перечисляют их, там больше да. 30... Наверное, и флаги нарисовали Конечно, уже. там и карта есть, то есть это все хорошо иллюстрировано. Вот. То есть... Где там Крым и Севастополь, кстати? Крым и Севастополь не фигурируют. Почему? Потому что они не признаны территорией Российской Федерации. Uh -huh. а, вопрос Крыма и Севастополя обсуждается на других форумах, на других площадках, ну, допустим, на той же Крымской платформе. Там тоже постоянно идет акцент на том, что права украинцев, крымских татар, которые проживают в Крыму, притесняются, что это наиболее уязвимая часть населения Крыма и Севастополя. Но эта площадка тоже, кстати, международная, но инициирована она была Украиной в 2021 году. И что интересно, изначально она рассматривалась как инструмент, так скажем, актуализации крымского вопроса и пересмотра воссоединения Крыма с Россией. Вот. Но в последующем, в 2022 году, допустим, Зеленский указывал, что что схожие платформы должны быть созданы там и для Приднестровья, и для других территорий, что этот инструмент, в принципе, рабочий, его нужно развивать и в других направлениях, не только для Крыма и Севастополя. Поэтому Крым и Севастополь там не фигурируют, даже там на карте не обозначены, в силу того, что они считаются территорией Украины. Но это как раз в том числе является таким сигналом для Крыма и Севастополя, что вот эти брюссельские мероприятия, они в любом случае подразумевают отрыв Крыма Севастополя от России. Конечно. То, то есть они изначально подразумевают непризнание воссоединения Крыма с Россией. Причем эти форумы, они проходят... даже, я прерву тебе, Наташ, я, я так даже поставлю вопрос, что отсутствие Крыма и Севастополя и в этих там картах, и в повестке, которая... Обсуждает расчленение России на 30 государств говорит нам о том, что отрыв по их плану Крыма, Крыма Сегопаля от России будет осуществлен. В первую очередь. Ну, конечно. То есть обозначен на карте тот момент, что, в принципе, они не рассматриваются как территория Российской Федерации. И что любопытно, в декларации прописаны там больше 30 возможных государств, и отмечены и другие. Ну, то есть на этом, возможно, и не остановятся. У -у -у. Да? Потому что там присутствуют, по сути, оппозиционные национальные элиты, которые крайне стремятся получить экономические и политические преференции для себя бизнес, и получить скорее, власть. Наверное. Я думаю, скорее всего, это власть, потому что, как показывает и историческая ретроспектива, часть национальной элиты малых народов всегда стремились получить власть нет, за счет сотрудничества с бизнеса, зарубежными это, государствами. Это представители капиталов, наверное? Нет, там если... совершенно разная публика. То есть там есть и, допустим, представители меньшинств, капиталов мо могут, например, претендовать на что-то просто потому, что у них есть ресурс. А если у представителя какого-то национального меньшинства нет ничего? Кроме, кроме того, там, что он этнически принадлежит как... В основном это политические деятели, политические оппозиционные, деятели, которые да. уехали с территории Российской Федерации и а, получили, даже не России, наверное, на получили как раз-таки возможность пребывания там, в США, в Великобритании и тому подобное. Нет, они У -у -у. не проживают уже на территории Российской Федерации. А, ну, может быть, говоря, еще есть, но. Да, я но... вот эти вопросы как бы не уточняла. Как? Возможно, даже гражданство есть, но они не проживают на постоянной основе на территории Российской Российской то Федерации. есть, в принципе, они вообще не представляют себе на самом деле, что, что происходит в России реально. Слабо. Ну, то есть, они представляются как гонимая часть политической элиты, этнических ну, понятно, меньшинств. понятно. Гонимая, но которая давно оторвана от России и реально не владеет ситуацией. Да, но это не мешает Они, они, они вводят таким образом этих всех брюссельских высоких там чиновников в заблуждение по большому счету, потому что они не знают, что на местах происходит. Ну, Я бы... думаю, и те, и другие понимают как раз свои конкретные интересы, и в данном случае вот эта национальная элита согласна разыгрывать свою национальную карту для получения своих конкретных четких преференций. То есть все все понимают, и это просто является таким неким информационным поводом и возможностью заявить о притеснении малых народов на территории Российской Федерации. Давай еще одно рассмотрим понятие. Значит, империя, да, А если они говорят деимпериализация, они признают Россию пространство там, не знаю, историческое пространство России как имперский проект. Да, То есть сильно. они с этим соглашаются. Россия это империя, говорят они. Более того, по их мнению, Россия это самая там, жестокая империя, которая сохраняет свою агрессивную политику, свое агрессивное поведение на протяжении разных исторических эпох. И более того, я скажу, что даже Советский Союз обозначался как советская империя. И звучали, кстати, очень схожие лозунги в 70-е годы 20 -го века существовали пикеты а, украинской диаспоры а, в США а, с а, такими лозунгами, как деимперализация Советской империи и так далее. Они были как раз таки приурочены съезду Всемирного Конгресса свободных украинцев. Угу. И то есть вот эта риторика, она сохраняется на протяжении разных исторических эпох, не только даже в информационном дискурсе, но и на научно-экспертном уровне. То есть есть работы а, зарубежных исследователей, которые там, именуются как «Россия и ее колонии», которая выходила там, в 1952 году а, и которая м, была посвящена вообще Советскому Союзу. Автор этой работы является британский советолог Коллардс, а, но в том числе он рассматривал и Российскую империю. И вот ставилось знак, а, некий знак равенства а, имперскости России а, на разных этапах своего Российская Федерация, как ни странно, также рассматривается как имперское пространство, причем которое угрожает мировому сообществу и в целом системе международных отношений. Поэтому проект по деколонизации России должен быть завершен странами Запада в кратчайшие сроки. Это цитата. ну Видишь, они, здесь мы переходим к третьему понятию, они ставят знак равенства между империи и, и наличием колоний у этой империи или у колони... колониальном типе империя. При этом мы прекрасно помним нашу собственную историю, которая говорит об обратном, что Советская Российская империя была, пожалуй, единственным примером империи, у которой не было ни одной колонии. И напротив, да, после того, как Российская Империя прекратила, ну, царская прекратила свое существование, был создан Советский Союз, там, да, и новая Советская империя появилась, так ее назовем, был провозглашен интернационал, и напротив, народы все объединились. И в итоге, поэтому-то, и Белорус, и казах, и там чеченец, и кто угодно, сам Сван какой-нибудь. Это все русский, потому что <смех>, если бы была колония, у нас бы этого интернационала никогда не получилось. Это все верно, но нет предела интерпретации исторического факта. Да, и я... исторические факты в данном случае интерпретируются как, как тебе в негативном кажется, ключе. Как, как тебе кажется, насколько они успешны? Я, я вот хочу о чем спросить. Ведь то, что сейчас происходит в Брюсселе, будет происходить, ну и происходило до этого, и вся вот эта риторика... И э, внедрение вот этих терминов, э, э, установка знака равенства между вот этими понятиями в отношении э, дискурса э, вокруг России, э, насколько они, это все направлено, в моем понимании, на их общество, на, за, на их западное общество, для того, чтобы этому населению европейских стран, американскому населению и вообще всем, кто... Как бы сейчас с ними объяснить вот эту вот новую логику, что потому что, ну как бы вряд ли это на нас направлено. Я тоже так думала. На самом деле да, я считала, что в большей степени этот дискурс, да, и направлен, этот дискурс успешен на общественное сознание там, жителей Европы, Соединенных Штатов и так далее, но я промониторила средства массовой информации зарубежные, ну такие как The Guardian, New York Times, и увидела, что там небольшое количество публикаций, которые посвящены деколонизации и деимперализации России. То есть в сравнении, допустим, с публикациями научно-экспертного сообщества, угу. их значительно меньше. То есть я явно сделала вывод, что эта Сейчас, история в большей. Научно-экспертного степени... сообщества по этой теме? Да, связано с... Научно-экспертное более... сообщество более активно, западно, э -э делает работы по деколонизации. Да, России? причем на разных этапах, ну то есть, допустим, вот Россия, ее колония, работа, издавалась в 1952 году. Я нашла большое количество публикаций. Э западного центра украинистики Гарвардского университета, достаточно известного, у него есть свой журнал, и там тоже публиковались как раз-таки работы, посвященные там, колонизации колониальной вернее политике России, колонизации Украины, необходимости деколонизации и Советского Союза и так далее. Но я пошла дальше, я еще промониторила а, средства массовой информации, которые минуются СМИ на агенты у нас, угу. а, которые финансируются из-за рубежа, ну, в частности, госдепартаментом США, такие как Крым-реалии, всем нам известный, Сибирь-реалии, Кавказ-реалии. Угу, да. И вот здесь я увидела очень а, высокое количество, большое количество публикаций, а, которые посвящены деколонизации России и ее расчленению. Угу. То есть я делаю вывод, что все-таки а, вот твой тезис о о том, что, скорее всего, это направлено на да. массовое осознание да, зарубежного читателя, не подтвердилось. И в том числе и моя гипотеза тоже провалилась вот в этом смысле. И я четко поняла, что в большей степени на это внутренний... направлено да, на, на малые раскол. народы Российской Федерации. Как раз таки. Причем в этих средствах массовой информации постоянно фигурирует вопрос деколонизации. Они ведут и телеграм-каналы, Свои. Там, кстати, тоже выкладывается да, информация о вот этих форумах, о декларации, принятой и тому подобное. Кстати То есть говоря, это постоянно а они вот, эту, вот эти темы, которые работают по малым народам, да, отрабатывают в информационном поле на русском языке. А, смотри, Или на языках нацменьшинств? Там в основном эти же средства массовой информации публикуются на разных языках, в том числе и на русском языке, и на языке нацменьшинств. То есть и так, и так. И так, и так. Конечно, да. То есть явно это направлено а, на, ну так скажем, а, внутриполитическое напряжение России. А, причем... Это, естественно, любая кризисная ситуация так или иначе использовалась нашими зарубежными конкурентами на различных этапах развития нашего государства, в том числе и с точки зрения разыгрывания национальной карты. И вот здесь вот все повторяется. Там, если публикации, допустим, в Guardian, в Нью-Йорк Таймс, которые посвящены непосредственно деколонизации России, либо колониальной политике России, ну, варьируются там от 5 до 10 то там 90 и, и выше ну то есть явно а, становится понятно что целевая аудитория совершенно другая вот и в зарубежных а, публикациях в большей степени а, колониальная политика а, связана либо с украиной а, либо вот с чечней то есть я находила и на радио свобода публикации на их сайте там 2008 года и так далее о том что а, в общем то а, политика колонизации направлена вот в том числе и на Чечню и Чечня, кстати, фигурирует очень активно вот во всех заявлениях о том, что ей должны предоставить независимость и так далее. И что интересно, что после начала спецоперации в том числе вот на этих информационных площадках фигурирует тезис, что Умышленно российское правительство отправляет на территорию Украины представителей малых народов для их уничтожения. То есть это демонстрируется как еще один этап геноцида потому что геноцид тоже постоянно фигурирует а, на этих форумах. И вот форум, который будет проходить там в Брюсселе, а, там даже панельные дискуссии обозначены, да, вот и они очень говоря, любопытны. Ну, то есть, какие там да, дискуссии, а, как, как темы эти заявлены? Я скажу так в общем, да, да, то есть примерно по названию, ну, конечно, там деколонизация, деимпериализация России после проигрыша в войне с Украиной, цитата. А, дальше а, политика... Ивана IV и другие мясники. Вот мне очень запомнилась эта фраза. Угу, а, а, да, вот именно мясники ⁇ это цитата. А, Дальше там посвящено геноциду малых народов, притеснению и так далее. Ну, то есть все а, так или иначе повторяется и ретранслируется из раза в раз. Причем эти форумы проходили там и в Польше, и а, в Чехии и угу. так далее. То есть они так или иначе а, задействуют различные площадки а, и акцент делают на различных там, малых народов. Причем интересный факт, что россия то на протяжении ну, длительного периода времени, теми же британцами, допустим, рассматривалась не как империя, что интересно, а как колония в том числе. То есть об этом пишут тоже исследователи да, британские. Россия – это британская колония, от, да? Ну, отмечая, ну, то есть заставили знак равенства между, допустим, Индией и Российской империей. И вообще никого не смущало, что там, Индия – это колония, а Россия имеет статус империи. Но отношение было совершенно... Одинаковое. Причем uh -huh. даже там зарубежные следователи отмечают тот факт, что в период существования того же Ивана IV, в период правления Ивана IV, британцы стремились выстроить отношения с Московией по стандартной схеме «метрополия-колония». Но в настоящий момент гораздо более выгодно использовать термин деимперализация, потому что империи рассматриваются как такой негативный пережиток прошлого, угу. и в данном случае именно Россия демонстрируется как колониальная держава. Причем, что любопытно, да, мы уже отметили тот факт, что Россия никогда не была колониальной империей, и научно-экспертное сообщество зарубежное как раз таки оспаривает этот факт, отмечая, что нет, все-таки колониальная политика присутствовала, несмотря на то, что это выглядело не таким образом, что колонии находились там за морем и так далее, но в силу континентальности Российской империи, так или иначе, в любом случае, колонии существовали. И вот эту мысль, кстати, тоже выдвигает исследователь Эткинд. Очень любопытная работа вышла его в прошлом году «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России». И там он рассматривает одновременно как Россию, колонию, то есть как некий сырьевой придаток для стран Запада в разные исторические периоды, но одновременно с этим доказывает тезис о том, что Россия все-таки использовала механизмы управления своими территориями, своими имперскими окраинами, да, исключительно колониальные механизмы в управлении. Какие, ими. Какая изобретательная Россия, будучи сама колонией Запада, она умудрялась внутри себя создавать еще колонии? Да, причем Просто... проводя достаточно такую жесткую ассимиляционную политику, постоянно об этом. Говорят, заявляют и журналисты, и эксперты зарубежные. Хотя также стоит отметить, что Россия относилась к восточному типу империи и как раз-таки не проводила жесткую симуляционную политику, а стремилась на таком положительном, комплементарном уровне выстраивать коммуникацию с малыми народами, причем даже перенимая их черты. И это известный факт. Это, кстати, отмечают в том числе и зарубежные исследователи, допустим, тот же Андерсон в своей работе «Воображаемое сообщество» пишет о том, что Россия предоставляла социальные льготы различного рода, социальные лифты для малых народов, а в отличие от британцев. Вот здесь вот интересно. То есть я не могу сказать, что исключительно все там зарубежное научно-экспертное сообщество рассматривает политику России в отношении малых народов в негативном ключе. То есть в любом случае есть примеры которые достаточно объективно рассматривали и оценивали политику россии а на вот этих вот форумах ну там брюссельских они каким-либо образом э, сторону э, культурную э, рассматривают обсуждают э, потому что достаточно любопытно как бы они например объяснили каким образом э, Колония Россия или империя колониального типа Россия умудрилась создать такую культуру, которая сегодня питает всю Европу. И, по ну, сути... конечно нет. Да, ну конечно нет, нет. нет это, да? же это, не... это же невыгодный формат коммуникации, Это Россия... не невыгодная тема Россия для общения. Это, это, это колония, ну в смысле империя с колониями, но при этом Чайковского мы каждый год будем ставить, балеты там, Ротманского будем на них ходить, Лавровского, там, Григоровича и все остальное. Но, но это такая вот себе зверская, мясниковского мес, мес, типа. В общем, Тут интересный момент. В «Гардиан» есть цикл публикаций, которые посвящены деколонизации украинской культуры. И там как раз-таки рассматривается тот факт, что Украина отказывается от наследия российской культуры. И рассматривается это исключительно в положительном ключе. Причем приводится пример зарубежных государств, которое, в общем-то, не проводит такую политику. И автор данных там, публикаций так или иначе это подчеркивает, что да, действительно, это имеет место быть, и, возможно, стоит рассмотреть тот факт, что пока не закончится кровопролитная война, цитата на Украине, стоит все-таки, возможно, и отказаться от... Культурного наследия России, потому что невозможно, так скажем, слушать, наблюдать произведение искусства страны агрессора. А интересно, Украина таким образом, отказываясь от русской культуры на киева магилянской академии, отказывается, например, от философии Грушевского, который там? Была был одним из основателей русской философии. Интерпретация просто совершенно другая. То есть То они это, становятся это все, да, да? основой они украинской говорят, философской все... политической мысли. Угу. То есть, ну, эта история достаточно, так скажем, известна, вот тот же Исмаил Бейгаспринский, который известен в Крыму достаточно широко, да, и а, далеко за его пределами, тоже очень активно а, рассматривается как все-таки а, сторонник... А, так скажем, антироссийской политики, хотя это было далеко не так, и если мы ознакомимся с его трудами, там русское мусульманство, я в свое время изучала всю газету переводчик Тарджиман, все номера, которые издавались с 1883 по 1918 год, и мы с вами увидим, что там была крайне комплементарная риторика в отношении российских правителей, в отношении российской политики, в отношении тех же крымских татар и так далее. Но этот политический деятель и общественный очень часто рассматривается той же Украиной, как наоборот сторонник, так скажем, антироссийских смыслов. И Турция тоже это, кстати, очень активно использовала и использует по сей день, рассматривая его, рассматривая его как, в общем-то, своего героя, который нес свои, их смыслы в крымско-татарскую среду. Ты, как исследователь, как оцениваешь, насколько успешна э, вот эта работа, которую Брюссель и другие площадки, э, у ну, которого 31 января состоится, насколько они успешны в, своих, в достижении своих целей? Если мы говорим как теперь мы выяснили, что их работа направлена в значительной степени на население Российской Федерации? Я думаю, что эта работа достаточно системная, которая проводится длительный период времени. То есть это не только, так скажем, мероприятия, которые были стали, вернее так, актуальны после февраля 2022 года. А это риторика, это нарратив, который конструируется на протяжении длительного времени. И мне кажется, они достаточно убедительны в этом смысле. То есть работы того же научно-экспертного сообщества достаточно фундаментальны. Там огромное количество источников, литературы. То есть если ты не подготовленный читатель, да, и у тебя ну, достаточно э, средние знания истории и так далее, то тебя это все очень, так скажем, убедит, и ты будешь действительно сторонником этих идей. Более того, работа с информационным пространством а, тоже проводится очень активная. То есть там постоянно выходят, так скажем, сообщения о различного рода притеснениях. И так или иначе, это, возможно, будет перекликаться с мыслями, идеями отдельных часть, частей а, национальных сообществ. Я не скажу, что все, безусловно, всегда есть часть, которая абсолютно пророссийская, и мы это знаем, видим, видим тех героев, которые защищают в том числе и нашу страну, но при этом всегда есть и та часть, которая стремится все-таки к сотрудничеству с зарубежными государствами. И причем эти же площадки, вот о которых мы говорим сегодня о форуме свободных народов, цитата пост России. Они же не единственные. Допустим, Комиссия Соединенных Штатов по безопасности и сотрудничеству в Европе также проводила брифинг в Конгрессе США, угу. который был посвящен деколонизации России. Там тоже были различного рода эксперты. Кстати, были представители и Черкесов, и украинцев, которые заявляли о том, что, допустим, там Черкесия оккупирована Российской Федерацией, а Украина страдает от империалистической агрессии России, цитата, и так далее. То есть это все существует. И более того, те эксперты, которые выступают на этих площадках, они в том числе публикуются в достаточно известных, авторитетных изданиях, вот, допустим, один из них опубликовал статью в литературном журнале «The Atlantic. Деколонизация России». И там очень жесткая риторика. И, кстати, что и любопытно, он обвиняет правительство Соединенных Штатов, которое якобы было слишком мягко в отношении Российской Федерации после развала Советского Союза. То есть становится понятно, что стоило провести дальнейшие действия по расчленению, по сути Российской Федерации. И эта риторика сохраняется на разных уровнях и информационных площадках. Ты как исследователь, как тебе кажется, этому мы должны противостоять, противодействовать каким-то образом? Конечно. Я думаю, что вообще работа с национальным вопросом на территории России это такая перманентная история. То есть это постоянная работа, потому что так или иначе всегда есть конкурирующие геополитические центры, которые будут предлагать свои проекты интеграции данного пространства, которые не будет подразумевать единство территории Российской Федерации. Для и так дезинтеграции, далее. развала, распада. Ну то есть. Конечно. И причем, что любопытно, это же также существовало и в период того же холодного противостояния, холодной войны, вот «Неделя порабощенных народов». Она была создана в США в 1953 году, в последующем, там, в 1959 году, был принят соответствующий закон, и, соответственно, теперь эта неделя порабощенных народов проводится ежегодно. То есть это не пережиток прошлого. Она проводилась и в прошлом году с 17 по 23 июля. И что там за народы? Или там все, все а Там есть кого и украинцы, и белорусы, и поляки, и так далее изначально То есть они позиционировалось. Все а Конечно. русские там есть отдельно, как бы, как вот как группа, как бы. По-моему, нет. нет. Русские как раз русские такие. Русские поработители. А, да, обозначены как поработители а, вот а других вот эти... наций. Да. Что интересно, сначала обвинялся, ну естественно коммунистический режим, да. Ну, угу. а в последующем это все. А, стала интерпретироваться как репрессивный режим. Вот. Но что любопытно, что был создан и Национальный Комитет порабощенных народов, и его возглавлял Лев Добрянский, это американский экономист украинского происхождения, он очень активно занимался там правами украинцев и тому подобное на территории Соединенных Штатов, и в общем-то тоже очень активно актуализировал а, тему притеснений прав украинцев а, на территории там, Советского Союза, ну, в последующем Российской Федерации и так далее, тоже демонстрировалась как страна-агрессор. То есть эта история достаточно длительная и работа должна проводиться систематически с нашей стороны в том числе, потому что иначе а, можно любой исторический факт, любое событие интерпретировать совершенно в негативном ключе, в дальнейшем постоянно ретранслировать данные тезисы, и они уже становятся абсолютной правдой. Мне бы хотелось, конечно, чтобы какие-либо альтернативные не один проекты увидели в России и, может быть, не только в России, там и в наших союзных там, странах, в, на постсоветском пространстве. Мы будем следить за тем, как пройдет этот форум да, в Брюсселе. Если будет что любопытного рассказать нашим зрителям, то мы обещаем с Наташей, что встретимся в этой студии и расскажем, о чем там говорили. Ну, для Какие начала... эксперты были приглашены? Да, да. чтобы, конечно... Мы все были в курсе, и наши зрители знали, и вообще жители России знали, знали о том, что, что про нас говорят, как говорят, чего они хотят. Они прямо называют свои цели. Ну и, возможно, этот разговор будет еще и полезен для тех, кто все-таки надеется включиться в проекты альтернативной с нашей стороны. Все, тогда спасибо большое. Спасибо. Это была Наталья Демешко, и мы обсуждали, мы обсуждали то, как Запад пытается нашу Россию большую разделить на маленькие части. Спасибо большое. Дорогие друзья, увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.